Здравствуйте, меня зовут Лена Цыганок, руководитель агентства Турбанжур. И сегодня морозный день. Всем хочется пожелать тепла и уюта и, конечно же, всех Андрею поздравить с Днем Андрея. Большой привет Андрею в студию, моему любимому брату Андрею и всех-всех Андрея с праздником. Ну и, конечно же, согревающий и горячий фит парад от агентства Турбонжур и от меня. Это, конечно, Египет. Сейчас он стоит по стоимости от 180 долларов. А хорошие отели, такие как Сиера и Совой, можно улететь уже в этот четверг, 15 числа на 7 ночей по стоимости 385 долларов. Это Сиера и Совой, это 585 долларов на человека. С авиаперелетами с все включено. Следующее мое предложение для тех, кто хочет подготовиться к Новому году и э, приобрести себе новый наряд, это можно сделать в Эмиратах. Новое красивое платье или костюм, э, совместить отдых с э, шопингом в Дубае и отель «Три звезды» «Дубай Пальм» можно полететь 22 э, декабря по стоимости 380 э, 320 долларов, а отель 4 звезды Golden River по стоимости 387 долларов. Это на неделю с питанием завтрак и с авиаперелетом, вылет из пива. Но также хочу напомнить, что в Эмираты нужно открывать визу, которая стоит 82 доллара. Ну и, конечно, кто хочет перед Новым годом полноценно порелаксировать, чтобы все было просто акуна матата, предлагаю полететь 18 декабря на Занзибар в отель 3 звезды на белоснежном пляже Нунгри, одном из лучших на Занзибаре, с питанием завтрак. Отель называется Парадайс Бунгало», она 9 ночей по стоимости 690 долларов. Вот. Поэтому э, отдыхайте с огромным удовольствием, набирайте сил и новых эмоций перед Новым годом. Елена Цыганок, агентство турбанжу до новых встреч!